нарушаем? В смысле, что я сделал? Ну, вы не наклонились, когда проходили мимо людей, которые фотографируются? Но вы же понимаете, что никогда, никогда не помогает. Ах, ну по инстаграм-кодексу так положено. Нагнуться, хоп-хоп, пробежать, типа, все нормально, я пробегу сейчас. Да, и вообще, дайте-ка сюда свой телефон. Может, вы фотографию салюта с дня города в основную ленту выложили. давайте а -а -а. давайте. Часто в жизни случаются ситуации, которые не регулируются рамками закона. И чтобы спасти людей от этих незаслуженных страданий, на стражу придут они. Отдел по борьбе с Инстаграм несправедливостью. Девушка, с вами все в порядке? Что случилось? Вы понимаете, у меня охват, у меня цифры. Обычно мои публикации набирают по 5 тысяч лайков, а сегодня 500. Разве так можно? Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Да, я выкладывал пост во время максимальной активности в 6 часов вечера. Но это не помогло. Так, двенадцатый, тут у нас код номер три. Повторяю, код номер три. Погнали, погоди, погоди, погоди, сейчас. Так, двенадцатый, тут у нас код номер три. А, все, погнали. Согласно четвертому пункту пятой поправки, мы имеем право пользоваться вашим телефоном в случае кода 3. Благодарим за содействие. Чувствуешь этот вкус справедливости? Да... Но только нам нужно поставить еще 4000 лайков, а у меня уже большие пальцы не к черту. И как с этим СММщики справляются? Водите, пожалуйста, я даже не заметил, как это произошло, он просто... Вот он! Это он отписался от меня без причины! Кажется, у вас проблемы. Да вы сами-то видели, сколько нас стоит выкладывает? Там вон, два пикселя, вот эта вот, полосочка маленькая. Видели? Смотрите. Всем привет, хорошего дня! Ну вот, видите, у меня к тому же сейчас алиби. Я как бы отписываюсь от всех, ну, чтобы там соотношение подписки-подписчики было там поменьше. Ну, чтобы не выглядеть как магазин торта, а солиднее, чтобы был, как бы. Конечно. Мы больше к вам претензий не имеем, вы можете идти. Ну, а вас, мадам? Будут исправительные работы в виде 15-часового просмотра IGTV с Настей Евлеевой. Чисто. Ты знаешь, так, да, в последние 10 лет ситуация с подъездами улучшилась. Так, мы не из Москвы. Зачем нам эта шутка? Он сидит? Да. <звук> <звук> <звук> не читает. Пода. А что мы ему скажем? Иду, иду. Что там? А, я Тимур Кизяков. Испока все дома. Пришел брать у тебя интервью. Какой Тимур Кизиков? Ого, мое письмо нашло. Тимур Кизяков. О! Грязные обманщики. Как говорится, скажи друзьям, скажи знакомым. Вы обвиняетесь в тяжком нарушений. Не читаете сообщений, хотя сами постоянно онлайн. У -у -у. А это что у нас? А это не мое, это не мое. А, привет, как? как ты там вообще, короче. Голосовое сообщение длиной полторы минуты. Что ты за изерк такой? Но не беспокойся, мы найдем достойное применение твоим очемелым ручкам. Сейчас нормально было, или уже лишнее пока все дома уже несколько раз повторили, или нормально? Как считаешь? Я думаю, что нормально, потому что, в принципе, мне кажется, аудитория у нас достаточно такая, что может понять. Всем привет! Это «Громкие рыбы», это конец ролика, но это не повод его выключать, потому что... Розыгрыш! Уууу! Соскучились по халяве, наконец-то! В этом ролике мы показали современных героев, которые помогали людям. Но мы припрятали еще одного героя. Кто первым правильно напишет в комментариях, на какой секунде он появляется, получит 500 рублей на телефон. Ну и напоследок, вы, наверное, думаете, почему так много упоминаний пока все дома? Ты посмотрите, на что мы записываем звук, а? Ну не прелесть ли? Это похоже на камыш. Ха -ха. А вот и нет. Это похоже на рогоз. Потому что вот это вот камыш. А вот это рогоз. Вы об этом вообще знали? В общем, подписывайтесь на громкие рыбы, ставьте лайки и участвуйте в конкурсе.